Приветствую, уважаемые подписчики, зрители моего канала. Вы снова на канале Добычи Серега. Сегодня мы с вами поговорим о запретах на весенней охоте. Прежде всего хочу отметить, что весенняя охота на территории Российской Федерации длится с 1 марта по 16 июня, но не менее 30 дней. Субъекты регионы вправе делить охоту на охотничьи зоны. В каждой зоне охота длится не менее 10 дней на глухаря, тетерева, то есть боровую дичь, и не менее 10 дней на водоплавающую дичь. Также напоминаю, что весенняя охота с подсадной уткой длится с 1 марта по 16 июня в зависимости от региона, но, обращаю внимание, непрерывно. Начну по порядку. Итак, об охоте на селедне из укрытия с подсадной или чучелами. По моему мнению, данная охота несложная. Распространенная, ну, даже можно сказать, массовая. И в тот же момент не такая уж и сложная. А почему я считаю, что она не сложная? А все потому, ну, на личном примере, когда я начинал охотиться, то первая моя весенняя охота, прям самая первая на селезня, была результативная, да, был селезня. И вообще вся весенняя охота прошла результативно. Ну ладненько, я немножко отвлекся, продолжу дальше. Вообще, если слушаться название охота на селезня из укрытия с подсадной или чучелами то не надо забывать что уже в самом названии если вдуматься то существует ограничение самое главное охота осуществляется из укрытия внимание подчеркиваю из укрытия то есть из коротка или шалаша который выполняется из искусственных материалов то есть массеть или природных материалов обращаю внимание что Кусты, одиночный куст, бурьян, там, камыши не являются укрытием. Запомните это, так как данные требования нарушают и опытные охотники, ну или так скажем, бывалые охотники, то ли от незнания, то ли самые умные, ну, вы понимаете о чем я, то ли просто из-за халатности к охотничьим правилам. И у всех общее правило с мыслями, а кто меня увидит? Ну да, может никто вас и не увидит, в принципе, Никто вас не накажет, но это будет на вашей совести, поэтому я не считаю, что если вы не добыте на данной охоте ничего, вы, я думаю, с голода не умрете. Ну ладно, немножко накипело, теперь продолжим. Если вы охотитесь с подсадной уткой, то самое главное, что с подсадной уткой могут охотиться максимум два охотника. И также самое интересное, с подсадной уткой, то есть само название «уткой», то есть, достаточно одной утки, чтобы охотиться с подсадной. А вот если мы слушаемся название охота с чучелами, то есть именно с чучелами, то есть в множественном числе, то есть не может быть одной, одного чучела. Поэтому, если с чучелами вы охотитесь, то должно быть минимум два чучела. Я вам сейчас сказал про название, и вообще, если вы посмотрите правила охоты, то нет там охоты с чучелом. Теперь опять пример из жизни. Когда я начинал охотиться, то мне там дедушка один подсказал, вот, берешь утку, ну, точнее не утка, а чучело, ставишь ее, скородочек и охотишься. Манком работаешь и все будет нормально. И я так делал, то есть я не скрываю, а делал потому что не знал, ну или не хотел знать. Потом немножко ознакомлюсь с правилами, ну и вообще общаясь дальше с охотниками, набираясь опыта, я понял, что так делать нельзя. Я так перестал делать, но многие люди так делают дальше. И я это просто все к чему говорю, то что мне подсказал дедушка, опытный охотник, и он, то есть этого не знал, потому что он как бы ну дедушка реально такой уже матерый. Ну предположим он знал, но просто все равно нарушал. Поэтому обращаю ваше внимание, то что данную ошибку может совершать и опытный охотник. Что я предпочитаю подсадную утку или Охота с чучелами, то естественно с чучелами. Потому что с подсадной уткой существуют свои нюансы и проблемы. То есть, чучело у вас находится, там чучела, они есть, не просят, то есть за ними не надо как бы образно ухаживать, как за птицей. То есть вы главное соблюдаете нормальные условия для них. Ну, то есть я имею до условия в плане температура. То есть, чтобы они сохранились. А вот, например,. Утка живая, то здесь придется позаботиться о ее корме, о ее содержании в общей сложности. Поэтому надо ли она вам? Но есть решение данной задачи, то есть аренда. Но опять же, аренда по регионам бывает разная. В зависимости от ухода угодий. То есть тоже цена утки разная. Просто, например, на примере Ивановской области точно знаю. Утка подсадная стоила полторы тысячи и залог выдавали пять. но надо на вам. Также были случаи, когда охотники или просто плохо привязывали утку, она у них просто-напросто улетала, или, но ну, если в ней подрезаны крылья, то просто уплывала. Бывают такие же случаи, то, что сам охотник нечаянно попадает в подсадную утку. Да, никто от этого не застрахован, бывают и такие случаи, не надо говорить, что там он Кривой, криворукий или еще руки из какого-то места растут. Со всеми бывает. Обращаю внимание, что с чучелами таких проблем у вас не будет. Ни для кого не секрет, что весенняя охота на водоплавающую дичь разрешена только на селезня. Еще обращаю ваше внимание, что ходовая охота весной запрещена. И, то есть, например, какая-нибудь охота с подхода, это тоже охота... Ходовая считается, она тоже запрещена. Нюансы говорю для начинающих охотников, потому что может кто-то думает, что это разные виды охот. Поговорим о самом оружии охотника. Охотник с заряженным расчехленным оружием может находиться только в укрытии, но ну, это если охотиться на водоплавающую дичь. Все манипуляции или как называется, действия с охотничьим оружием то есть, это, например, если вы ставите чучело или, например, поднимаете дичь. Ну, Добираете ее. Должна осуществляться с разряженным, зачепленным оружием. Запрещено передвигаться с оружием. Даже если вы просто ее повесили на плечо. Также нельзя оставлять оружие, ну или ружье, как вы хотите называйте, в скоротке. То есть получается вы ее оставили без присмотра. Этого тоже делать нельзя. Об охоте на вальшампа на вечерней тяге. И опять... Обращаю ваше внимание, слушаемся в названии. На вечерней тяге. То есть, охота на вальшнепа должна осуществляться где-то за 1-2 часа до сумерек. То есть, до заката. Не имеете вы права охотиться на там в час дня, в 11 часов дня, в 12 дня. Это запрещено. Потому что в самом названии охота на вайшне на вечерней тяге. Поэтому, если вы будете стоять, например, днем, ну то есть, например, хотя бы в час дня на поляне с заряженным расчехленным ружьем, то вы, вам будет грозить административное правонарушение, которое будет трактоваться о нарушении правил охоты. Я сказал, что охота должна осуществляться за 1-2 часа до сумерек. Но это оптимальное время, но прям строгих э, временных рамок нет. Хочу обратить ваше внимание, то что если вы охотитесь на вальсов на вечерней тяге, то вы не имеете права передвигаться по поляне с расчехленным, заряженным ружьем. Э, то есть, например, менять позицию там или под выстрел, там под э, закат. Вы этого не имеете права делать. Но, если вы Стояли на месте, то есть охотились, там, добыли вальшнапа, вы имеете право и осуществить добор, там, подранка, или поднять битую дичь. Охоту на гухаря можно осуществлять с подхода. Охоту на тетерева только можно осуществлять из укрытия со всеми вытекающими, то есть, в принципе, как и охота на водоплавающую дичь. О а патронах. Пулевые патроны на весенней охоте запрещено использовать. Картечь можно использовать до 5 мм. Что касается владельцев собак. Подружейный собак использовать можно для поиска и подбора дичи. На весенней охоте запрещено использование да и вообще на охоте электронных манков, также транспортных средств, всевозможных летательных аппаратов. На территории Российской Федерации весенняя охота осуществляется с восхода солнца и до его заката. Теперь об обыденном. При себе охотник должен иметь охотничий билет, РОХО, то есть разрешение на оружие, и лицензию на осуществление охоты. Также не надо забывать о нормах охоты. В разных регионах нормы охоты разные, поэтому уточняйте. Сейчас у всех есть интернет, и поэтому в вашем регионе, в принципе, несложно будет выяснить нормы добычи той или иной дичи. Уважаемые зрители, на этом я свое видео заканчиваю. Думаю, оно будет полезно особенно начинающим охотникам, а также опытному охотнику освежить свои знания. Если что-то упустил, пишите в комментариях, буду рад. Пишите в комментариях, какие у вас были форс-мажорные случаи на охоте или у вас еще знакомых. Спасибо за ваше внимание. Всем пока.